торф – ценнейший природный биологический материал. Он образуется путем разложения отмерших частей деревьев, кустарников, трав и мхов в условиях повышенной влажности и ограниченного доступа кислорода. Именно такие условия и создаются на болотах. Кроме того, сфагнум выделяет вещества, препятствующие гниению. Отмирающие нижние части побегов сфагнума вместе с останками других растений не перегнивают до конца, а постепенно превращаются в торф. С каждым годом запасы торфа все увеличиваются и на старых болотах образуются его многометровые толщи. Возраст торфяных болот достигает нередко десятков тысяч лет. Наша страна имеет самые большие запасы торфа в мире ведется разработка торфяных месторождений. Необходимым условием добычи торфа является осушение болот. Надо учитывать, что осушение болот ведет к нежелательному изменению климата, природных ландшафтов, осушению рек, берущих свое начало в сфагновых болотах, и что становится особенно актуально в последние годы к торфяным пожарам. Используют торф, во-первых, как твердое топливо. Из всех твердых топлив это самое молодое отложение, образующееся естественным образом. Некоторые ученые считают, что процесс образования твердых топлив можно разделить на стадии и представить в следующем виде. Из растений сначала образуется торф. Он со временем превращается в бурый уголь, а затем в каменный уголь. Торф широко используется в качестве удобрения для изготовления торфа перегнойных горшочков в растении водстве. Используется торф и как сырье для химической промышленности.